Что будет завтра? Вопрос, который мы все реже задаем себе, не осознавая его значимость. Что будет завтра? Все как всегда. Дом, работа, работа, дом. И в этом круговороте мы забываем самое главное. Настанет ли это завтра? Ведь каждый год мы сжигаем более 20 миллиардов тонн топлива. Каждый день. Мы выбрасываем около миллиона тонн отходов. Каждую секунду мы вырубаем целое футбольное поле леса. И называем все это прогрессом. Почему я говорю «мы»? Потому что каждый человек изо дня в день пользуется природными ресурсами. И не задумывается, что будет завтра. Меня зовут Азат Ахметов. И я всерьез занялся этим вопросом. Моим решением стало создание компании ⁇ Elysium, которая внедряет технологии, снижающие вредоносное влияние на окружающую среду. Мы строим уникальные экодома, солнечные электростанции, а в будущем мы планируем создать целый город, который будет примером того, как нам необходимо относиться к природе. Если вы, как и я, Осознали свою ответственность за сохранность Земли, за жизнь будущих и за ошибки предыдущих поколений. Не оставайтесь в стороне! Защитим планету вместе!